Привет! Сегодня 29 декабря, год заканчивается, но наши производители бдят, следят за трендами в моде. На сегодняшний день могу предложить очень интересную коллекцию из нейлона. То есть нейлон опять пришел к нам, новые модели, новые тренды 2021 года. Это очень носибельный материал. Почему я говорю носибельный? Потому что изучив структуру его, я поняла, что он крепче брезента. Представляете, сколько носились и носятся брезентовые рюкзаки или а, какие-то вещи из брезента. То есть они носятся очень долго, протираются очень редко. И что круто, то есть этот материал имеет структуру внутреннюю эко-кожи. То есть с пропитками, с него влага скатывается, снег, мороз ему не страшен, дожди тоже. Показываю красивую чии Прям красивую чае. Почему акцентирую? Потому что пришли нереально. Для меня это очень красивая коллекция. Не знаю, как для вас. Сейчас буду показывать и рассказывать. Черный клатч или кроссбоди. Черная малышка. Смотрите, как она интересно выполнена. Красивые замочки декоративные. Отстроченный. Нейлон, да, основа идет. И отстроченная эко кожа черной. Продумано все до мелочей. Обратная сторона. Эко кожа, смотрите, бронза. Сзади от молния кармашек. Очень аккуратно выполнены все-все детальки. Смотрите, и здесь, и здесь. Это так, все прям мимимишно, такое нежное, все такое, все аккуратненькое. Вход один. Внутри карман для документов. Можно паспорт, например, положить, провали, какие-то вещи, телефон. И вот такая длинная ручка пристегивается. То есть можно перекинуть через тело и носить как рос-боди или как сумочку. Так, это первая малышка. Есть вот такая малышка. Это малышка вообще в тренде. В тренде, в тренде. Сейчас все фабричные, китайские фабрики крупные отшивают очень много моделей из нейлона. К нам волна это только идет. И цены на нейлон очень высокие. Выше, чем даже на эко -кожу. Смотрите, какая она интересная. Цепочка. Маленький кошелечек. Маленькие кошелечки вот такие. Я смотрела подборку модных аксессуаров. Их даже будут носить. То есть вот здесь в качестве колье. То есть какая-то цепь крупная. И на ней можно будет увидеть вот такой кошелечек. Так, длинная ручка отстегивается. Ручка-цепочка тоже. При желании можно отстегнуть либо это, либо эту ручку. Здесь все на карабинах. Высота ручки регулируется. То есть хотим носим так, хотим снимаем и носим просто как плач. Черненький, аккуратный. Но обратите внимание, и в той, и в этой сумке движочки двухсторонние. То есть опять идет большой плюс. Для того, чтобы открывать либо с правой, либо с левой руки. Очень плотный подклад везде. Особо прочный. Один вход, перегородка на задней стенке и два кармашка на передней для мелких предметов и телефона. Идем дальше. Вот такая красота есть. Вот такая интересная модель. Она выполнена в двух цветах. Покажу оба цвета. Красивый серый. Ближе, ближе показываю. Вот такой он серый. Длинная ручка пристегивается на карабинах. Ой, простите, снимаю время позднее. Я уже сплю практически. Работа есть работа. Надо работу работать. Так, Ручки проклепаны. Здесь ручки можно снять. На задней стенке карман на молнии. На передней стенке это большой длинный карман. Он рабочий. То есть опять два движка. Очень удобно. Хоть справа, хоть слева. Расстегиваем, застегиваем. Затем сдвигаем вправо, хотим сдвигаем влево. Один вход. Прошу извинить. Вот наполнитель. Два отдела. Перегородкой. Опять под документы. это сумка в двух цветах. Она серая и строго черная. Размер у нее небольшой. Либо в руки, либо через тело. В длину ремня. Ремень, то есть, еще раз повторяю, снимается. Так, идем дальше. Есть вот такая интересная моделька. Это сумка-трансформер. Почему трансформер? Потому что здесь по бокам есть карабины. При желании можем расстегнуть, увеличиваем карабин, увеличиваем Говорит сумки. Сейчас я вот сстегну. Другие карабины, новые. И сумка увеличивается, смотрите, половина формата А4. И получается, когда мы вешаем длинный ремень, он здесь присутствует, получается сумка за счет того, что мягкая и легкая, ее можно цеплять как в форме мешочкой. То есть крепится, да? И можно сверху на пуховик, на куртку прям смеялать. Девчонки, сумки очень легкие. А насколько они просты в эксплуатации? То есть и же можно даже положить в стиральную машину. Смотрите, выполнено. Опять повторяюсь очень аккуратно настолько все выдержано дизайнерские приемы всякие разные смотрите светлая строчка которая собирает сумку все воедино и придает ей некий такой м -м, интересный вид то есть если бы она была выполнена в таком же цвете строчка хаки это бы все потерялось а так это все подчеркивается именно светлой строчкой два лезвия выполнены из-за как кожи аккуратно склеены Кармашки рабочие. Здесь, смотрите, двойная накладочка из обычной кожи и такой матовый как нубуковой. Вот такой здесь к бегунку прикреплена вот, такой, вот такая интересная деталька. То есть можно за нее двигать. Так, ручка плотная очень стропа. Опять это ХБ. Это очень надежно, долго не вырвется. Для того, чтобы руку не резала и было комфортно носить. Здесь из матового такого материала, он как нубук на ощупь. То есть похож на искусственную замжу, так очень приятный, шелковист на ощупь. Выполнена вот такая ручка, отстрочена. На задней стенке карман на молнии. Показываю, что внутри. Длинная ручка регулируемая. Широкий, очень удобный вход. Перегородка под документы, которая делит сумку. И опять кармашек на задней стенке, на передней два. Это сумка в двух вариантах: Черная и хаки. Кстати, по ценам не озвучила. Эти сумки 200. Эта модель тоже 200. Вот это тоже 200. Вот эта малышка с цепочкой, которая... 2 триста. Почему ты считаешь, что если сумочка меньшего размера, она должна стоить дешево? Нет. Швеем платят за работу каждой сумки индивидуально, то есть в том плане за количество сумок, а не за то, что меньше они или больше. А когда очень много элементов мелких в сумке, работа получается более мелкой, и наоборот, сумки такого плана считаются наоборот даже дороже. Идем дальше. Смотрите, какая сумка красивая, интересная. Она больше уже как сумка шопер идет. То есть у нее хороший формат. Вот здесь вот, вот такая вот у нее выстрочена на машине вышивка. Карман рабочий. И опять прием с бегунком. Да? Интересный. Опять клепочки. Опять курса похожий и как кожа похожа на ноутбук. Здесь идет ручка регулируемая, то есть ее можно передвинуть сделать довольно высокой. Эта сумка идет ближе к спортивной. То есть если те сумки можно и с классическим вариантом, ну в принципе это спортшик, вообще все сумки идут э, спортшик, поэтому они настолько интересны, что можно их одеть и с классикой в офис. И что можно одеть и под спортивный костюм, и под классические сапоги, и под уги, и под кроссовки. То есть универсальные сумки. За счет этого мне эта коллекция нравится. Она просто обнимительная. Так, вход. Наполнитель вынимаем. Длинный ремень регулируемый. Он вот такой здесь интересный. Здесь получается, как сумка-шоппер, один отдел, на задней стенке карман на молнии и на передней кармашке. С этой моделью все. Отойдем дальше. Так, вот эта сумка, кстати, я цену не сказала, 2,300. Ой, нет, 2,100, ошибаюсь. 2,300, большая другая зеленая. Это 2,100. Так, вот эта модель. Она тоже в 200. Она тоже в двух вариантах. черная и хаки. Покажу на примере черной Почему? Потому что я подготовилась, пристегнула к ней ручки. Хотя мне очень нравятся хаки. Такой цвет благородный. Оливы красивые. Эко-кожи и сочетание нейлона. Но очень красиво смотрится. Прям вкусненько-вкусненько так. Так, смотрите. Ручка. Половина ручки выполнена внутренняя часть из стропы, которая идет на полиэстер с хвостной основой. Очень приятная на ощупь, она шелковистая, очень плотная. Вот здесь, смотрите, декор рамки, клепка. Эко кожа сверху идет. Длинный ремень. Их два, две ручки длинные. Смотрите, как необычно. Сумка саквояж. Здесь идет э, отделка лаковым крокодилом вставочки, то есть они дополняют общий обзор сумки, они делают внешний вид за счет того, что здесь текстиль сумки использован, да? Здесь получается декором является лак, дизайнерский прием колечки. Казалось бы, зачем они тут? Но ну, это так интересно смотрится. И это, во-первых, во-вторых, можно смотреть. Я пристегнула длинную ручку вот так. То есть их получается две удлиненные и две вот такие короткие. Можно здесь вот так. Если не хочется носить две длинные, это для молодых, стильных, модных девочек, если эта женщина чуть постарше, типа тип меня, либо еще старше, можно пристегнуть одну сумку, ой, одну ручку, ее крепят наискосок обычно, если одну вот сюда и вот сюда. Если вообще мне и эта позиция не устраивает, я могу прикрепить вот сюда и вот сюда. Получается, три положения длинных кремней можно использовать в этой модели. Так, смотрим, что же здесь. Опять дизайнерский прием интересный. Смотрите, как выполнено. Получается на кусочек эго-кожи вот такая вот фишечка. Металлический замок красивый, клепки, опять дислак. Крокодил использован для декора. Клепки, стропа карман открываем, он рабочий. Под карманом везде плотный хороший подклад. Подкладка очень прочная, плотная. Идем вовнутрь. Опять два движка, что является базовым преимуществом во всех сумках. Практически во всех. Так, вынимаем наполнитель. Вот такой удобный вход. Здесь перегородка на молнии. И кармашки под мелкие предметы и телефон. Смотрите, эти сумки, чем хороши? А, даже черный цвет, базовый, нейлон, его можно носить и летом. То есть, кроссовки, спортивные костюмы, босоножки, тапки. То есть, получается, универсальные сумки, которые носибельные, которые можно носить, а, радовать себя, радовать своих друзей и близких. Если подаришь подарок, то, в принципе, сумки просто шикарные. Так. Это еще одна модель. И осталась у нас всего одна. Кстати, хочу сказать, что пенсионские производители меня очень сильно балуют. Пристали в подарок вместе с товаром коробку вкуснючих фирменных конфет. Пенза! Любимый город. Моя третья родина. Так, вот такая сумка. Мешок. Она самая большая из всех, которые я представила. Смотрите, как интересно здесь. Вот каждая сумка интересна, хочется смотреть, трогать, рассматривать. Что интересно, на каждую сумку можно бросить взгляд, акцент. То есть это очень важно, когда собираешь свой образ целиком и не знаешь, чем его закрепить, поставить жирную точку, да, то получается, одеваешь сумку, и твой образ, все штрих последний завершен. Так, смотрим. На передней стенке вот такая вот планочка вставлен, вставлена из эко-кожи. И отстрочена сумка опять светлыми нитками. То есть это собирают опять в кучу весь образ. Здесь получается вот такая вот, вот, так, вот такая держалка идет. Опять интересный прием дизайнерский. Движку очень свободно ходит. Заходим большой-большой ремень э, карман. На задней стенке карман. Средней длины ручка, выполнена из эко кожи. Все аккуратно закрыто. Ножки присутствуют. Ручки нет. Опять два движка. Опять бонус от производителя. Открываем. Понимаем наполнитель и смотрим. Удобный большой вход. То есть практически все видно, ближе показываю. Перегородка на молнии. Подклад очень плотный, перегородка делит сумку пополам, является допком карманом для того, чтобы спрятать ненужный от глаз. На задней стенке карман на молнии, на передней два декоративных кармана. Ну, в принципе, девчонки из нейлона сегодня все. Вот такая красота. Я хочу сказать, что сумки оптовики пока еще не видели, потому что я сегодня получила коробочку, распаковала и показываю первым вам. Поэтому, если что-то есть, э, на что-то упал глаз и что-то очень сильно нравится, бронируйте, потому что после новогодних праздников оптовики однозначно их у нас разберут. Мы торгуем оптом и в розницу, поэтому э, опт цена другая. В принципе, кто-то, если очень сильно захочет, опт у нас идет от 5 штук. То есть это идет не на одну позицию, можно любую позицию из интернет-магазина выбрать, любые 5 штук. И мы по оптовой цене вам сделаем отправку. Все. Целую, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы первыми узнать, о чем я вам расскажу и что покажу в следующий раз. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Отвечайте на вопросы. Пока!